Не так часто, но все-таки люди спрашивают, а зачем нужен психолог, почему человек ну, вот, не может справиться сам. Все хитро, а, ну или не хитро. Вы сами, ну и я в том числе, все мы, не можем отдавать себе отчет в собственной критике. Мы всегда себя оправдаем, ну или она максимально там запилим. Мы к себе Относимся не, как сказать, не, совсем, не с полной искренностью. Мы можем себя обмануть. А психолог в этом месте, он что делать? Он становится искренним и возвращает вам вас настоящих. Да, это больно, это дискомфорт, это противная и гадка. Поверьте. Но психолога задача показать вам вас настоящего. Показать ваши дефициты, показать ваши оплошности показать все те вещи, которые вы сами для себя затираете. Вот, всю эту шелуху отодрать и показать, какой вы на самом деле. Как вас видят другие. И вот тогда, когда вы обнаружите, что не так, вот эту проблему увидите, если, конечно, вы хотите ее решить, ее можно решить. А самостоятельный человек с этими ограничениями встретиться не может, потому что психика все, что его не устраивает, из фокуса внимания просто вытесняет. Поэтому идея, что а я с проблемой справляюсь сам, заканчивается обычно не очень полезными ну, расстройствами, как говорится. Начиная как психических, так и физиологических. Потому что эмоция, хотим мы вам этого, не хотим, работает на, на спазме на мышечном. Вы вроде думаете, что вы переживаете, с вами ничего не получается. А на самом деле ваш организм мелкими спазмами перекрывает вам доступ а, крови, к органам. А, нерв пережимает, нервация органа уменьшается. А, лимфа, если спазм через нее не движется, да, полумышца качает лимфу. Получается, что организм начинает болеть. Вы, что делать? Играть в кабана, а я сам справлюсь. Или все-таки э, не мучиться, а пойти все-таки решить эту задачу. Или просто стыдно, наверное, да, больно. Я же вот такой сильный. А, а если психологу, то слабый, да, да, да. Это же надо быть таким трусом, чтобы бояться себе в вот этом признаться. И, и каким-нибудь мужественным, смелым человеком, чтобы обнаружить и пойти попросить помощь. Подумайте, где вы. И счастье вам в жизни.